Всем здравствуйте, коллеги! Сегодня у нас пресс-конференция с Ицхаком Адизисом, ведущим мировым экспертом по повышению эффективности ведения бизнеса, автором более десятка книг, переведенных на 31 язык. Uh, hello, everyone. Today we have the video conference with Mr. It's Aziz, an expert on the business efficiency, increase of business efficiency, and the author of over a dozen books, which were translated for on over 31 languages. I'm Сергей Archov, content director of special projects of Комсомольская Правда, Prada, moderator press conference. My name is Sergey Archakov. Uh, I'm uh, working in Comsomolsky uh, Prada, and uh, today I'm the moderator of the conference. Да, Итак, приступим к вопросам. Ицхак, uh, скажите, пожалуйста, uh, как долго, по-вашему, продлится этот кризис и как долго мы будем наблюдать его последствия? A corona crisis is like an earthquake, a major, big, big, big earthquake. And earthquakes always have aftershocks. It's not just one earthquake finish. There are aftershocks that can go for a while. Here is what I think. Corona right now is the health crisis. But it's not going to stop being just a health crisis. Что касается кризиса, то я бы сравнил это с землетрясением. А у землетрясения, как правило, не бывает одного толчка. Толчки и после этого. В настоящий момент кризис, связанный с это кризис здравоохранения. Но он не будет только лишь кризисом здравоохранения. Because people have to be locked in the house and keep distances, the market is suffering. And people are getting fired, so the health problem is creating an economic problem. Так как из-за кризиса люди из-за коронавируса люди вынуждены находиться дома. Очень многие люди теряют свою работу, и таким образом кризис, связанный со здоровьем, перейдет в экономический кризис. And the economic problem is going to create a social problem. А экономическая проблема создаст социальную? Work, money, 26 Потому что люди теряют свою работу. Когда люди теряют работу, они теряют деньги. Сейчас в Америке 26 миллионов человек безработные, и это создает социальные проблемы. Это может вызвать волнение и восстание, бунты, потому что люди, у которых движимы чувством голода, элементарно будут э, атаковать, скажем, тех, кто еще что-то имеет. А это, в свою очередь, создаст политические сложности. So we have the health problem creating economic problem that creates social problem that creates political problems. This is not going to stop. Which means we have to now, now, now, not just a medical side, the economic, the political, the social, everything is up for examination. So the consequences are you're going to have a lot of changes after Corona. It's not going to be the same. Поэтому нам придется переоценить, совершить переоценку ситуации не только с вопросами здравоохранения, но и с экономической точки зрения, социальной, политической. Очень много аспектов жизни изменится, и мир прежним уже не будет. In world, humanity, in Я считаю, что человечество и мир в целом находятся сейчас на, на неком перекрестке to continue what we did we do until now or to change поэтому для продолжения нам нужно what has been until now what does it mean to continue what we are doing until а что мы подразумеваем под тем чтобы продолжать делать то что мы делали этого until now the most important thing for us was economic growth. До настоящего момента экономический рост был для нас приоритетом. More is better. More GNP, more economic growth, more money, more materialism, more, more, more, more, better. Uh, больше денег, больше роста, больше, This comes from a culture of uh, of of of uh, uh, Shortage, nothing. You don't have enough. You know it is of a, of a, of a. Uh, uh, no, what is it name? When you don't have enough, you know, that is a problem. When you feel I don't have enough, when I'm hungry, when I don't have enough, I want more. I want more food, more, more, more, more resources because I live in poverty. We come, we come out of poverty. That's how we think still. More is better. That is how we have been acting so far. Это провоцирует так называемую, если можно так сформулировать, культуру нехватки, культуру определённого определённого голода, необходимости насыщения. Это все исходит из менталитета голода и чем больше, тем лучше. Никогда не наступает процесс насыщения. Так мы действовали до настоящего времени. You can see that that years ago to be fat. Was a sign of success because you had enough to accumulate fat. In time, if you're hungry, today being fat is no good. You see, the trend changed because now we live. Now we live not in a life of shortage. Now we live in a life of abundance. More is not better. If you remember, 100 years ago. Излишний вес был показателем успеха, если вы умудрились накопить излишний вес, значит, вам, у вас были такие возможности. Сейчас э, ожирение, излишний вес, являет, не является показателем успеха. Мы больше не живем э, в мире нехватки, мы живем в мире достаточности. So what I hope is going to happen after the corona, that we will change from more is better to better is more. Better quality of life, better education, better health systems, better culture, less crime, cleaner air, cleaner water. That should be called the goal. And economic growth should be a limitation. We don't want to go down, but we don't need to go high like this. We can go a little bit, 3% is fine, 2% is fine. That to be three, four, five, the more is better. No, limited. And the more should be in the quality. Improve the quality of life. Just don't Поэтому я надеюсь, что изменения будут следующего характера. Не больше означает лучше, а... Чем лучше, тем этого должно быть больше. Иными словами, лучшее качество образования, лучшее качество здравоохранения, меньше преступности, чище вода, чище воздух. Экономический рост будет определенной границей, скажем, как, ниже которой не, нельзя опускаться. Но гнаться за новыми рекордами в достижении экономических показателей не стоит. 3% рост – это уже хорошо, 4% – тоже хорошо, не, не обязательно. 5%, 6%, 8%, 10%. Поэтому задача – поддерживать прежний ур уровень жизни и при этом улучшать качество. Поэтому сейчас мы находимся, скажем, на развилке последствия. Могут быть как очень очень хорошими, так и очень очень плохие. If we continue back to what we did in the past, we will destroy ourselves. More, more, more, more. Dirty air, dirty water, pollution, <coughs> more diseases, because we cannot change so fast anymore. The body cannot adapt to that speed and we are going to destroy civilization. Our grandchildren are not going to know what the flower is. They're not going to know what a. how do you grow potatoes? They don't know anything. They're going to be games, computer games all day long. We are going to be Nazi Germany because Nazi Germany was all brain, no heart. Поэтому, если мы продолжим действовать так, как мы действовали до этого, мы скатимся в пропасть, будет еще более грязный воздух, вообще еще больше загрязнений, больше заболеваний, человеческий организм не сможет адаптироваться к этим скоростям, и... Наши внуки фактически не увидят ни цветов, не насладятся нормальной жизнью. То, что, во что мы превратимся, фактически это будет нацистская Германия. Нацистская Германия действовала исключительно интеллектом и не подразумевала никакую душу, никакое сердце. I don't, I would like to see countries change the goal being GNP, cross national product economic, economic, economic goals to be reduction of crime, improvement of health, improvement of culture, improvement of education, having a better, more sanctity of life, that is I think should be the goal that we should be measuring and not economic growth, that is the direction, should be. И то направление, в котором мы должны двигаться, на мой взгляд, это абсолютно противоположное. Это улучшение качества жизни, а не стандартов жизни. Не мыслить показателями ВВП, прибыли, экономическими аспектами, а сокращение уровня преступности, улучшение здравоохранения, культурного уровня, скажем, священности, неприкосновенность человеческой жизни. Это должно быть теми критериями, которые должны лечь в основу общества после коронавируса. And I hope that the corona is giving us this choice by sitting home, we starting to realize the quality of life with our family, with our children. We have time to look at the garden. We have time to look at the flowers. We start realizing the value of love and relationships. I hope that the corona is a right wake-up call. I hope so. Я считаю, что коронавирус дает нам эту возможность, дает возможность переосмыслить наш подход, время подумать, посмотреть на сад за окном, переоценить наши ценности, посмотреть на отношения в семье, на отношения с детьми. Поэтому я считаю, что это такой звоночек, к которому нужно прислушаться. Позвольте вас спросить. да? Вы все-таки думаете, что общество, находясь на самоизоляции в течение... Трех недель, месяца все уже готово к переменам, о которых вы говорите. Do you think that the society uh, being self-isolated for three weeks or a month uh, has already changed enough for the changes you are speaking about has already is all, is ready for them? I hope so. And if not, going to have a bigger Надеюсь, you know, потому что если нет, то будет еще больше, чем коронавирус, и тогда мы уж точно проснемся. У некоторых людей происходит микроинфаркт, и это меняет их жизнь навсегда. но некоторым этого недостаточно. Кому-то нужен настоящий инфаркт, чтобы поменяться. Хорошо. Следующий вопрос: uh, Как пандемия uh, на психологии бизнеса может отразиться? Right. the next question then: uh, How the pandemics can influence the psychology of business? Oh, there, there are many answers to this. Look, one is it accelerated the realization that we have to go online. The business is going to be a lot online now, education online, ordering food online. Everything is going to be online now and people that were afraid to work by line, they were forced to be online. So now they're getting used online. They're not so scared of being online. Like I, for instance, I'm not going to travel the world to lecture anymore. I can do it like this. Why am I traveling? Why am I killing myself? The airlines are going to be in trouble because people are not going to travel so much. They can do work by, by, by Zoom, they can do work by by by by by online. And they're going to travel for leisure, but not for business. So I think there's going to be a change, significant change because of that in the business. And we are going to learn uh, я считаю, что это подтолкнет нас еще больше к осознанию того, что мы должны выходить в онлайн. И все должно идти в онлайн. Образование, заказ еды, абсолютно все. И те люди, которые не хотели выходить онлайн или даже боялись этого, ситуация подтолкнула их к тому, чтобы выходить онлайн. Как, например, меня. Я больше не буду на самом деле путешествовать для того, чтобы читать лекции. Я прекрасно понимаю, что я могу это делать через Zoom и через другие приложения. Путешествия и перелеты на самолете будут исключительно для того, чтобы отдыхать или в туристических целях. Для работы это больше не нужно. I, can talk more if you want. I think there are going to be more changes in my judgment, because people are going to discover the beauty of the environment. Or now you have time to look at the flowers and not once you're discovering beautiful things you did not see before, because you were running and running and running and running. You might discover the beauty of the children laughing because you didn't have time to listen to your children. You were so busy or coming to work after long hours of, especially in Moscow, driving an hour to work and two hours to get back from work и Я думаю, что это приведет я Другим изменениям, например, мы начнем ценить и красоту окружающего, окружающей нас среды, потому что в прежних условиях мы постоянно бежали и не замечали таких мелочей, очень важных, как красота детского смеха или время, проведенное со своими детьми. Особенно в Москве, когда час занимает дорогу на работу, два часа возвращения, ты возвращаешься уставшим, дети либо спят, либо у них какие-то проблемы, ты с ними не общаешься. Сейчас это даст больше возможностей для того, чтобы коммуницировать с детьми, и с uh, друзьями, и вообще даст возможность переоценить сложившуюся ситуацию. Скажите, пожалуйста, что вы можете посоветовать предпринимателям, чтобы адаптироваться к новому миру? Uh, could you please give a piece of advice to the entrepreneurs to adapt to the new world? Okay. And look, I said it in my lecture half an hour ago. I'm going to repeat it again. If we look through the development of humanity, first we were chimpanzees and the strongest chimpanzee was the leader. Then we were a nomadic society. The strongest hunter was the leader. Then we were agricultural society. The guy with most land and cows and sheep and horses was a leader. Common denominator, power, strength, possession. Then we became an industrial society. The power became less important, still important, but less important. The brain became important. Who can plan better? Who can do better budgets? Who can do better strategies, better selling? Я уже because... читал эту, эту лекцию где-то ну, 30 минут назад и сейчас повторюсь. Uh, смотрите, как развивалось общество. Изначально uh, было общество собирателей и тот, кто был повыносливее, тот и был молодцом. Потом охотники, кто лучше охотился, тот и лидер. Потом сельскохозяйственное общество, у кого больше земли, у кого больше, больше чем больше он обрабатывает, тем лучше ситуация. Поэтому основным определяющим фактором была физическая сила. После чего, после промышленной революции мозг вышел на первый план, соответственно, кто лучше планировал, кто предлагал лучшие бюджеты, лучший продукт. Сейчас мы все живем исключительно в э, аспекте чем лучше мозг, тем э, лучше результат. But now you see, we live totally in the brain. But, uh, muscles is less important. What is the brain? The biggest hotel does not have one hotel. Then computer information, Airbnb, the biggest taxi hotel, taxi has no one hotel, no one taxi. They have only information. Uber or you, Yandex, you have in Mexico, you in, in Moscow you have Yandex, I think. You know, they don't have taxis. They provide you with a taxi. What does the biggest companies in the stock market that are successful are the companies that have information. Information is a power today. Brain is more important than muscle. И сейчас мы живем в мире, где мозг исключительно вышел на первый план. Сейчас э, лучшим отелем не является тот отель, который обладает самым большим номерным фондом. Э, лучшие условия предоставляет Airbnb больше возможностей. Нет больше одной службы такси. Есть Uber или в Москве это Яндекс. Это информация. Это информация, которая предоставляется, то и цены. Это самые большие компании. Поэтому чем больше информации предоставляется, тем лучше. Сейчас такие приоритеты. субботы so это even the brain is now on its way out not only the muscle is out the brain is out with artificial intelligence quantum computers tremendous processing capabilities is going to be stronger than the brain so we are going to use computers to compute for us and decide for us so what is the future what is the future Соответственно, yeah, сейчас it's... мозг уходит на второй план до этого, на второй план ушли мускулы, сейчас на второй план уходит мозг, потому что приходит искусственный интеллект, приходят квантовые компьютеры, у них больше вычислительной мощности, и они будут для нас делать все расчеты и вычисления, поэтому нам нужно определиться, каким будет будущее. You see, so an entrepreneur in the old past had to pay attention to muscles, to possessions. The more possessions, the better. And the same thing was true for countries. That's why they needed to have colonies. The more colonies, the more land, the more uh, mines, the more minerals, the more, the better. There was a past. Поэтому что нужно делать предпринимателям? До этого предприниматель и успех предпринимателя определялся его, скажем, активами. Чем больше он обладает, чем больше он обладает, тем лучше. То же самое распространялось иноземно. Поэтому странам нужны были колонии. Чем больше территории, чем больше населения, добыча полезных ископаемых, тем лучше. That knew how to manipulate information and to work information correctly. These are the present entrepreneurs that have known the importance of information. предприниматели это те, кто стал Кто обладал лучшей лучше распоряжался, тот оказался So what is the future now if the brain is on its way out? каковым будет будущее, если интеллектуальные способности опять же уже выходят на второй план? Я считаю, что это дело в сердце в эмоции. My advice to the future entrepreneurs is work with a heart. The more you work with a heart, the more successful your company will be to fight the companies that work only with Поэтому мой совет предпринимателям – это вкладывайте свое сердце и вкладывайте свою душу. Чем больше сердца и души вы вложите, тем более успешными вы будете по сравнению с теми предпринимателями, которые действуют только опираясь на интеллект. Компания, которая действительно не все равно, которая не безразлична, ситуация, которая не только делает деньги, но именно вкладывает душу в сердце. Вот такая цель. Вы говорите о переходе, о тренде на, на переход в онлайн большинства компаний. Но что, например, будет со сферой торговли? Как может трансформироваться этот сегмент? You have been speaking about the transition into online of the most businesses. And what about trade? How trade can transform going online? Look, I, I don't know about, much about it because I, I'm not in the, I'm not in economics, I'm an economist, but I don't deal with economics. I deal more with organization and with organizational cultures. Look, people are already developing trust in online purchasing. I never believed that people will buy diamonds online. I never believed that they will buy fashion online. I do not believe people who buy furniture online because they have to touch it, they have to feel it. People are buying it. People are buying diamonds online. In other words, we are developing trust. The trust online is very high, which is very interesting. And I think it is because, because we know from physics that people naturally try to conserve energy. So if I can buy it online and I don't have to get into the car and drive downtown and go to the store and look and touch and buy and come back, the hell with it! So easy, online, boom, boom, boom, finished. I believe the online business is going to go like this. Yes, sir. — Я считаю, что ситуация, несмотря на то, что это вообще не совсем ко мне вопрос, я, конечно, экономист, но вопросами экономики не занимаюсь, я занимаюсь организацией культуры бизнеса, но при этом хочу сказать, что вопрос доверия очень важен. Люди стали доверять онлайн-покупкам. Я никогда раньше не думал, что люди будут покупать онлайн-бриллианты или что они будут покупать какие-либо вещи от кутюры или даже мебель, потому что мебель нужно потрогать перед тем, как покупать. Но, как видите, люди это делают. И... Как мы можем судить из законов физики, из обычных наблюдений, люди склонны экономить энергию. Когда они понимают, что для того, чтобы купить себе новый мебельной гарнитур, им нужно одеться, выйти из дома, завести машину, поехать, потрогать это, потом вернуться назад. Они понимают, что двумя-тремя кликами они могут то же самое купить. Поэтому таким образом они и выходят онлайн. But what really needed to succeed online is trust. Do people trust you to buy from you? Trust you to give you their credit card. Trust you to give you their money. So trust that the future companies will have to work online, but they have to really watch out on trust. How they build trust or not lose trust. The ones that cannot have trust are going to disappear. Но это стало возможно благодаря доверию. Люди стали доверять онлайн покупкам, доверять своей кредитной карты и фактически доверять деньги. Поэтому в будущее тех компаний, которые будут онлайн, будут заключаться в том, чтобы создать это доверие и не растерять это доверие. Те, кто его растеряет, те, естественно, канут в лету. So, my advice to entrepreneur is listen to your heart поэтому мой совет предпринимателям слушайте свое сердце чтобы вы не делали вкладывайте в это свое сердце и душу и э, делайте так чтобы ваши клиенты вам верили and that for I want to say about и это также касается россии но я бы хотел еще кое-что сказать по поводу россии Why people go invest money in, in, in, in, in, in, America? Invest in America? Because they trust the judicial system, the trust, the transparency, they trust the stock market, the trust. Yeah, that's why you go to America. Поэтому они доверяют, потому что они доверяют, они доверяют юридической системе, они доверяют прозрачности экономической системы, поэтому они идут и инвестируют в американские в активы, в американские ценные бумаги. Вопрос доверия. Действительно ли вы думаете, что люди доверяют в плане инвестиций в Россию? это хороший вопрос, поэтому сами решайте, сами подумайте над этим. Хорошо. Исхак, я благодарю вас за интересную беседу. Желаю вам быть здоровым и процветающим. Всего вам самого хорошего. Да, сэр, good, you That's a good, thing. That's a good Thank Исхак. So I wish you every success and good health. Thank you. Thank you. thank you thank you thank you thank you thank you thank you goodbye okay bye-bye